На слов, высядаки, святок марш, высядаки, набор слов, высядаки, Я это знаю. Будущее метеополитена имени Владимира Ильича Янина в ваших руках. Запивай! Давай, прокляй только Так надо платить или нет? нет. Марс, говорю, что экономика важнее, Мы платим и... Что-то тут не так. Добрый день. Боюсь, только долго этого не хватит, и помрем мы нищими. Так все, хватит! Довольно, болтовник! Подъем строится! Да ...поможет вам подсоединиться со своим... ...вот срочно. просто затыкают амбразуры. Мы пушечное мясо. Или расскажи расстрельной команде. Стучать, а? Меня не веришь? Не знаю, кому верить. Иди, сколько мы потеряли. Мы и шаг а так, он а так, он а стоим на месте. Потому что нас Трусы и предатели. Но зачем умирать так грубо? Потому что разбрасывают рямо и Почему на мосты? У нас там шанс. И ты, я знаю есть тайный ход. Почему нам не прикажут идти через него? Чтобы зашли фашистам в нынке и... Слушай, Михалыч, давай разведаем, что там за ход, а? Ну подумай только, какая диверсия была. Целокая фашистов понимаете, бы прикончить ночью во сне. Медали бы получили. Разведан это, это называется дезертирством, парень. Коля вот в голову. Вот тебе награда за такое. Будет приказ, пойдем. сволочь к Постойте. Послушайте, только. Послушайте, прошу. Я просто пытался обойти их со стороны. Видите, там в врется. Если мы пойдем по тем трубам, Лежи, может быть, сможем кусок пробраться. И Родина не прощает предателей. Клянусь, я правду говорю. Это я! Я дорогу нашел! Пожалуйста! Проверьте! У меня жена, сын. Иди проверь, вдруг погонок говорил, храбер армии И продовольствие. Ваши командирующие вожди вас. Коммунистическая диктатура со своими семьями завоевать счастливое будущее Дубанке в метромах армию Рейха каждому новобранку чистая униформа и миска каши солдаты и командиры красной армии пишите на станциях освобожденных армией Рейха уже улучшилось продовольственное положение Многие из ваших товарищей уже вступили в нашей ряде. Солдаты Рейха не смекают и не забивают военно -плендер. Многие ваши товарищи уже на себе почувствовали в Лежать. Не смей на меня смотреть, братья. Сказал лежать. Боишься посмотреть мне в глаза, проклятый палач? Заткнись ты, петушила! Это вы, красные гади, намешаете нам избавить в метро от не 对。 себя, надежды у меня не осталось. Пленные в фашистских концлагерях использовались как рабы или мишени. Да чего думать-то? Пристрелим красного шпиона и делов. Разве нам не надо вызвать гестапо? Пройдет вечность, пока они сюда доберутся. Кто будет следить за этой свиньей? моли своему марксу и энгельсу если будешь молиться смешно мы тебя прикончим быстро Садистов. Они мучают жертву так долго, что успеваешь ее спасти. Ну что, парнишка, ты у меня теперь в долгу. Что-то ты не выглядишь как красный. Да это же жетон Хантера. Давай-ка я отведу тебя к Мельнику. Ему все сам расскажешь. Так, двинули к броневику. Паша, план такой. Подбросишь этого парня к нашей дрезине. Оттуда совсем рядом. Надо только пройти через дыру и через черную. А что же с нашим заданием? Поверь, Мельнику новости о Хантере куда важнее. Медаль получишь. А с заданием я сам разберусь. Все, встретимся на черной. Ты там поосторожнее. Ты садись в башенку на пулемет. Надеюсь, ты умеешь с ним управляться. Ну, братцы, удачи вам! Что вы тут делаете? У нас в расписании нет этого рейса. Но ну, нас послали на передовой блокпост, вер, офицер доставить э, боеприпасы. Они уже получили припасы. Кто мы такие? Приказу поднять забрало шлема. Стоять! Тревога по машинам! Get up! Считает. После нашего боя с фашистскими дрезинами нам казалось, что впереди нас уже не ждет ничего страшного. Какая ошибка.